Можно мне позвонить родственникам? Нет, ты вчера звонила. Ну пожалуйста, не будь так жесток. Я просто вспомнила, что давно не звонила своей бабушке. Бабушке? Да, бабушки свинки. А чего ты так удивляешься? Точно, бабушки. Как я мог забыть про нее? Значит, ты разрешаешь ей позвонить? Погоди, Пепа. Я вспомнил, что у меня тоже есть бабушка, и я вовсе забыл про нее. Мне нужно срочно ее навестить. А можно мне с тобой? Ладно, тогда бери меня за руку и перенесемся к ее дому. Это тут живет твоя бабушка? Да. Мрачновато тут. Почему? Очень даже мило. Ну да. Я и забыла, что ты сам живешь в таком же мрачном месте. Постучим? Да ладно, Пеппа. Это же моя бабушка. Будь как дома. Ходи. видно, спит бабуля моя, вот будет ей сюрприз. Обрадуется, наверное. Ой. Что такое? Пеппа, я и не подумал, что нужно было с собой какой-нибудь гостиниц принести. Да уж, действительно некрасиво получается. Пеппа, ты присядь, подожди тут, я мигом вернусь, сгоняю в магазин за тортиком. А можно мне с тобой? Исчез. Даже не дослушал. А мне страшно тут одной оставаться. Мог бы меня взять с собой. Да и кто? Ему с его лицом продаст тортик. Подача за Пошла Басна три ноль. Три Это Александр Головин. Головин. Собрался, кажется, Суски, в голове. Голова собрался спросил. Да что включил телевизор. Да более это вы? Это я, Беппа. Я дружу с вашим внуком Слендером. Он вышел, а я вот тут жду его. Молчит. Наверное, не услышала. И я говорю, дом у вас красивый. Милый такой. А вы извините, что мы без стока ворвались. Бабуля. Странно. Тут никого нет. Телевизор выключит. Но я ведь слышала, как кто-то его включил. Не нравится мне это все. Наверное, будет лучше, если я подожду Слендера во дворе. Там не так страшно. О нет! Кто-то закрыл входную дверь! Как же я теперь выберусь отсюда! Кто-то идет! Нужно спрятаться! Кажется, кто-то попался в мою ловушку Ну, теперь от меня не уйдешь я от тебя найду И тогда тебе не сдобровать О боже Кажется, я угодила в западню За что же эта столуха хочет поймать меня? И зачем мне эта страшная дубинка? Как же мне страшно Скорее бы Слендер появился тут А ну, влезай! Я тебя найду. Я пропала. Вылезай, кому говорят? Я же тебя все равно найду. И тогда косточек своих не соберешь. Кажется, пронесло. Пошла в другую комнату. Нужно мне поискать убежище получше. Это ее кухня. Боже бог знает, что подумала. Ботик, не шуми, а то из-за тебя меня сейчас поймают. А ну, брысь отсюда! А -а -а, кто там? Ну вот, я так и знала. Старуху привлек шум. Она идет сюда. Куда же тут спрятаться? Ты тут? Я же знаю, что ты тут прячешься. Иди к бабушке, бабушка тебя угостит кремом для тортика. Нет никого, наверное мне послышалось, ладно, война войной, а обед по расписанию, включу духовку, пусть пока разогреется. Повезло, что старуха вышла, а ведь мама мне много раз говорила, что залазить в духовку опасно для жизни. Теперь я понимаю, почему она так говорила. Еще бы чуть-чуть, и старуха бы точно не осталась голодной. Нужно выбираться с кухни. Тут небезопасно находиться, спрячусь в гостиной. А когда старуха зайдет на кухню, побегу на второй этаж. Идет. Вы еще не знаете, с кем связались. Мой муж был охотником и оставил мне в наследство целый арсенал. У меня столько капканов, хватит, чтобы весь дом ими обставить. Она просто монстр. Если решила поймать меня в капкан, пользоваться капканами бесчеловечно, даже по отношению к животным. Пора. Теперь главное действовать тихо И не попасться в капкан О нет Лестница оказалась такой скрипучей Что старуха могла услышать меня Кто там? Нужно быстро куда-нибудь спрятаться Скорее В шкаф Я иду Я иду еще чуть-чуть я тебя поймаю. Моя скрипучая лестница сработала как сигнализация. Мамочки, как страшно! Где же Слендер запропустился? Так, нужно подумать, если бы я залезла в этот дом, то куда бы я спряталась? В туалете, в туалете. Я бы, пожалуй, спряталась. Ну пожалуйста, скажи, что в туалете. В шкафу. Да, я определенно спряталась бы в шкафу, а вот мы-то и проверим. Это еще кто там решил мне помешать? Нет уж. Я сначала проверю, кто у нас там сидит в шкафу. Минуточку. Откройте. Иду, иду. А вообще неудача. Кому-то там не втерпешь. Ладно, я еще успею наверстать упущенное. Сейчас открою. Как же мне повезло! Еще бы чуть-чуть и старуха бы меня поймала. Навряд ли это пришел Слендер. Он бы сразу телепортировался тут, а не стал бы стучать. А может он исправил свою ошибку и постучался все-таки? Кто там, а? Откройте, это полиция. Полиция? Я спасена. Добрый день. Я прибыл сообщить вам, что после долгих поисков мы так и не нашли преступника. Мне очень жаль. Я так и знала. Я так и знала. Именно поэтому я и взялась сама за дело. И должна вам сказать, я поймала его. Кого? Преступника. Он сидит у меня в шкафу. Что? Я преступница? Но что я сделала? Надо было все-таки стучаться, когда входишь в чужую квартиру. Вы уверены? Не уверена. Но я так думаю. Я вычислила это методом дедукции. Понятно. Вы, наверное, начитались книг про Шерлока Холмса. Нет, это уж слишком. Мы всем отделением полиции не смогли напасть на его след. А вы вообразили себе, что вы умнее нас? Это несерьезно. Простите, но я вынужден удалиться. Ну, как хотите, тогда я сама поймаю преступника. Она сама преступница! Что такое? Господин полицейский, эта бабушка-преступница! Она охотилась за мной с дубинкой и расставила по всему дому капканы, чтобы я в них угодила. А вот и неправда. Дубинку я носила для самообороны, потому что боялась, что преступник может быть опасен. А капканы ржавые и не работают. Можете проверить. Я их специально расставила, чтобы шум создавали, если воришка за них зацепится. Но я не воришка. И у вас ничего не брала. А вот и неправда. Сегодня преступление повторилось вновь. Как только я услышала, что кто-то пробрался в дом, я закрыла входную дверь, чтобы воришка не убежал. Затем расставила повсюду капканы и пошла на кухню. И там... Я обнаружила, что опять кто-то похитил весь крем для торта. И это произошло ровно тогда, когда ты, милочка, была в доме. Ух, как нехорошо, девочка. Тебя разве родители не учили, что воровать плохо? За это можно попасть в тюрьму. Но это не я! И врать, девочка, тоже нехорошо. Я не вру. Я видела, как это сделал ваш кот. Но у меня нет кота. Когда я прыгнула этого черного кота, он прыгнул в дыру в стене. Ах, вот оно что! Как же я не подумала! Пират это черный кот моей соседки! Значит, он опять повадился бегать ко мне через эту дыру. Ну, я ему задам жару. Преступление века раскрыто. Но я должен спросить вас, девочка, кто вы? И как вы попали в дом к старушке? Меня зовут Пеппа. Я пришла в гости, вместе с внуком этой старушки. Он давно не навещал ее. И я решила составить ему компанию. Когда мы пришли, он решил сбегать за тортиком, а меня попросил подождать в гостиной. А потом я испугалась и начала прятаться от старушки, которая ходила по дому с дубинкой. А вот и он, ваш внук. Это не мой внук. Мой внук красивый, весь меня пошел, а этот страшненький какой-то. Слендер, это правда? Да, Пэмла, это не моя бабушка, моя намного симпатичнее, на меня похоже. Ваша бабушка уже давно отсюда переехала, я дам вам ее адрес, если вы оставите мне этот тортик, а то я давно жду в гости своего внука и никак не могу испечь торт так как соседский кот воровал у меня крем. Договорились.